Кевин, как ты думаешь, вообще хорошая идея была <клышко> ползти на нагруз в какую-то. Да нет, мне кажется, проще было где бы день, не знаю, подождать. Чем так ползти. Не устал вообще, мне кажется. Устава. Я вообще, по-моему, вьетнамскую войну прошу. Ну, Джонни, они на деревьях и <плышко> все такое, ну понял. Чертовые буки, да? Ну, судя по тому, что фуникулер упал, и э, мы упали где-то примерно с метров ста, то э, черт, подниматься там дохренище еще. Мы, считай, ни хрена не прошли сейчас по пути. Мать, еще буря? Утром буря, ну е-мое, ну какого черта? Ну почему она не ночью идет? Короче, пофиг. Э, ты сам то как? Я нормально, только вот пожалел, что в школе физкультуру прогулял. Ты это, зачем костюм снял-то? Да блин жарко в нем слишком. Oh. Смотри, это что такое? Ну, судя по всему, какой-то кратер. Стоп, oh. Кевин, погоди. Oh. К... Я понял, что это. Смотри, помнишь, когда мы упали, да? Oh. Эта херня нас когда перевернула э, кабинку oh. фуникулера. Мы же вот сюда упали. Ну, вот я Примерно. Не <смех> там, Походу там снег было осыпался или <смех> что? Но... Чувак, <смех> стой, стой, стой, стой! Ты это краю-то не подходи. У меня, короче, предложение. Слушай, может быть, пока мы посмотрим, что в этой пещере, а ну пока буря не пройдет, а то черт, там холодная жесть да плюс скользкая. Ну давай, тогда ты первый спускайся, я после тебя. Или вообще в водичку прыгнуть? Ты чё, дебил? А ну как ладно, бы в пещерах она, вода, она... она холоднее некуда. Ну Чур -чур. паузи. Ты реально в пещеру? Ну ладно, Нет, ну да? просто помнишь, что прошло... Ага, пофиг. Ладно, мы еще давай. поговорим с тобой на эту тему. Давай, давай. Аккуратно. Секунду, секунду, секунду. Ты, ты, ты, ты где там? Кир. Ты... Я тут. Все нормально? Да более чем. Черт, вода воду попью. Окей, тебе думаю нормально. Да. Черт, погоди, чувак, я включу фонарик. О. Смотри. М. Черт, это уголь. Ого. Как думаешь, сколько он стоит? Не знаю. Ну, вот ты бы будь негром, ты бы своровал его? Нет, я не негр. Стоп, погоди, Кевин. А. А, эти пещеры полны угля. То есть здесь, ну, здесь очевидно были шахтеры. Ну, скорее всего. Ну, типа, блин, нахрена на какой-то горе выкапывать уголь? В смысле, это же... А! Черт, я не понимаю. Кевин, помнишь, в прошлый раз, когда мы пошли в пещеру, на нас напала эта херотень? Ну, но... и? черт, Кевин, помнишь, как там в прошлый раз пошли в пещеру, но у нас это херотень напала, Ну, ну -то да, то я немного су раз. просто идти дальше. В смысле, а, стоп, посмотри. А идти-то дальше некуда. Хм. да уж. Эм, блин, да ладно, тупик, ну не, ну не может быть сты... такой. Зато мне удобно стоять. Ах. Черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, Ну, блин, тут стоять и.. Блин. Ай, блин! Ч... Да, да ладно. Ч, я конечно знаю, что ты жирный, но не настолько же. Так получилось. Как вообще ладно, сломал, ты вообще сломал-то не упал, блин. дощечку? Я не знаю, это получилось, что я стоял стоял, и... но ну, опа! О, смотри. М -м. На потолок. Это же эти. Как их там? в пещерах сталактиты. Не, не сталактиты. А сталактиты. Сталактиты, Кирилл. Сталактиты. Иди в жопу. Ст стал Сталалогмиты это который снизу, а ст сталактиты сверху. Или ну, нет? Сталак... Не я не шахтер. Мне что-то ну, не очень интересно я не, называется. я не боб строитель. Я не знаю. Пойдем. погоди куда идти-то? Смотри тут. Ну, Тут развалины, сплошные киви да Я же тут все видно. Ты, ты у тебя что, Зрение хреновое. Погоди-ка, ну-ка. Вон, смотри, сталкотит и вот они, сталкотиты стоят. Это сталагмит. Да Чувак, как, как ты так быстро распустился? Ты ж блять, ты весишь как? Я просто занимался паркуром. Вот, а -а -а. смотри. Если ты занимался паркуром, зрения. то Опа! опа! Бы, я нормально, я нормально, нормально Короче, сейчас Давай, давай О, черт. Всё, ну-ка, фонарик, смотри, как работает, нет, интересно ну, попробуй Смотри, чувак, тут, ну, отлично Поэкономлю заряд Тут есть факел, но... Больше на спичку похож Ну, факел, это, считай, есть большая спичка А, да? Да, Кевин okay. Я не знал. А, в смысле, не знал. Ну, похоже, но... Смотри, тут везде, везде уголь. Чертов уголь. Ну да. Твою мать, чувак, как ты думаешь, здесь могут обитать эти херни? Ну, учитывая, нет. Я думаю, нет. Ты куда пошел, чувак? Вообще, куда ты? ты, не ты... Не... Мы в тупик пришли. Все, все. Я не знаю. Нам нужно подождать, думаю, пока буря стихнет, и здесь хотя бы. потеплее. Кевин, смотри. М Это ч? Цепь? Да. А ну, что здесь делать, цепь? Не знаю. Ну, в смысле. Нахрена она в пещере и кто? Блять, ее туда повесил. Я не знаю. Ладно, сталактита, сталагмита, но цепь. Я не дотягиваюсь. Да <с ладно. Кевин, ты мать. Не, ну это что-то очень странное. Вот скажи. Какой человек в своем уме. Ну ты шахтер! Он, чё, притащили сюда здоровую лестницу и прицепили туда цепь, что ли? А может быть, кстати. Ну нахрена, скажи, что тут вешают Я не знаю даже, на самом деле. Короче, чук, не знаю, нам думаю, надо просто подождать. Я спрятался. Я тебя отсюда Я слышал, да. А, черт. Нет, надо. Опа, Кевин, okay, смотри. А. а. там, кажется, наверху что-то есть, не? Я не вижу, у меня зрение хреновое. То, ты говоришь, что у тебя минус 2, то минус 4, то хорошее. Ты уже определился. Ну, да. Ой. Блин, мне всегда казалось, что там обвал, то есть когда я сюда пришел только. Ч, кажется, там реально что-то есть, не? Я не вижу, я ж говорю. Ты говоришь, у тебя зрение то минус 2, то минус 4. Не вижу, не вижу, все. Погоди, выключу лампу. Слушай, может давай попробуем подняться туда? Ну давай, топай. Окей, давай я первый, а то ты, блядь, сломаешься что-нибудь. Давай, иди. Так, как тут дальше-то? Не, я тут забираться, пожалуй, не буду, потому что камни все такое. спать хочу. Что я говорю, какие вообще отбитый. Все, не мешай, панага. Давай. Давай. Либо иди. ты идешь, либо я. Щас. Давай иди. Так. Давай сюда. Тут снова уголь. Черт, че, Чё тут? Ты запрыгнешь, нет? Нет. Не могу. Господи. О, снова факел. Да ты где там? Да тут, я ты тут. Ты че пугаешься? Да ну господи, что ты боишься? Пошли давай. Ты страшный как кек. Сам ты кек, давай. А, чувак, тут... Тут походу реально шахтеры были раз, тут вот поставили тащечки такие, фкилки, ну. Это а, опасно, ребят. А! Черт! А, череп! Вот, мне меня всегда было интересно, что тут всякие... Останки людей были. Вот, то те скелеты в этой, то всякие кости. Тут что, людоеды живут? <реклама> Чувак, ты знал, что в пещерах кричать нельзя, а твой рык это, блядь, 2000 децибел. <реклама> то стены задрожат и все упадет. Короче, Кевин. Опасный риск обвала. Ну, ну, ну да, и что? Ч ⁇ нам тут вообще не пройти? Yeah. Не надо, пожалуйста, ворать. Ники, он реально отбитый. Окей, нам здесь не пройти, так... блядь, что делать? Да, я в ума. Ну давай. Где? Готов? Давай. Вернись. Я хочу... Готов? Давай. Чувак, ты по-моему так себе только руку разобьешь тут. А у меня же есть топор. Нет, чувак, топор ты только затупишь Смотри, тут какие-то инструменты. Господи, еще по-моему стены обвалились. Смотри, Кевин, тут есть. Это что? По-моему, это Кирка, у которой отломалась вторая сторона, не? Как она Чувак, нет, это, это сломанная кирка. Лео, ты посмотри, у него второй стороны нет. А, ну да. Повесь ее обратной. <hair> ну, <да. ru> она нам вообще не пригодится. Чувак, смотри, тут есть вот еще одна кирка. Вот Попробуй ее взять и сломать. Тут есть ржавая какая-то еще. Прям прям ее в руки брать страшно. О! О, ты, И... а ты хороший. Ну, неплохо. Ну-ка я обратно поставлю лучше. Ну, как ты думаешь, нам вообще понадобится кирка или нет? У меня есть молоток. Давай, иди вперед. Окей. Ой, блин, давай. Давай, иди иди. Чёрт, смотри, тут... тут говорили в этой табличке, что риска вала. Ты посмотри, тут прям камней до хренища. Да. Ой, блин. Что здесь делает скелет коровы? Я, Я не знаю. знаю. Это... Ваш как? Книжка снова. Ну-ка, почитай, что там. Голод голод, го... голод, голод, голод, голод, голод. Ну-ка, погоди. Ну-ка, куда... давай. Вся страница. Голод, голод, голод. Голод, голод, голод. голод. Тут... Чего, чувак? Ты че за херня здесь творится? Я, Я не, не знаю. Смотри. Видимо, обвал тут уже случился, раз. Дальше нам, видимо, вообще не пройти. Ну, видимо, да. А если мы будем разгребать, то мы просто все силы убьем на это и... Предлагаю выходить из этой пещеры, потому что я ее боюсь как бы, вот. Чувак, и... если бы ты боялся пещер, ты бы не прыгал здесь от радости. А с чего ты взялся а. от радости? Да хрен тебя знает, ты вечно в эйфории какой-то. Как ты думаешь, кирку нам нужно брать или нет? Я думаю, нет. Ну вообще да, у нас топор есть. Нахрен вам кирка. Мы че, каменщики что ли, работаем три дня без зарплаты? поп строить. Окей, Кевин, давай сейчас спустимся, чтобы ты не упал и ничего себе не сломал, окей? Давай! Спускайся! Окей, давай. Черт, это было близко! Я чуть что не навожу. Погоди, давай-ка я... <связать> Чёрт, киви! Ты можешь Чёрт. мне под ноги не прыгать, пожалуйста? Ладно, ладно. Смотри, а ты вот сидишь вот, очком на этот сталагмит и... Сталактит. Сталкотит! Сталактит! Сталкотит. Сталактит! Сталактит! Ты д -д дебедит! <связать> Вкусно? Ай, пахнет вкусно. Окей, вот только меня теперь волнует, как мы будем сюда забираться, чувак. Тут одни камни и все сыпучее, как пески. Ты же паркуром как занимался, пес... да? Ну как... давай, паркурис. Как пески. Смотри, оп. Сейчас. Не, чувак, там ты -то точно не пролезешь. Смотри. Ой. Красавчик. Сломал что-нибудь себе? нормально приземлился, Потому что ты не Эй! Утист! Окей, давай что, я встай! Нет, иди! Эй! Готов? Эй! Ай, Кевин! Я не могу залезть! Я Так... Давай! Я опять упал! Ну да, сразу видно, пацан паркуром занимался! Эй! Лезь давай. Эй! Ты... Я не могу ну, ты там залез, нет. Эй, почти, блядь. Эй. Тебе помочь, идиот. Зачем ты с лопатой в руках бегаешь? Она, Она тебе не поможет зацепляться. Эй! Да, блядь! Чё, если ты встал, где-то упадет? Ура, я залез! Да? Ай, блин! Падет вниз. Как в Кевин, блядь. <смех> пещера, пещера. Я уже с ума схожу. <смех> Ау! Я тут-то! Ты -а. где так долго был, идиот? Бля, я упал чуть-чуть, немножечко. 95 раз. Та, да. чуть-чуть упал. Пошли уже из этой пещеры. Черт, Кевин, ты чего ты мне врал, что ты паркуром занимаешься? Спуститься-то. Спустился. Просто падать это как коробки, сука. Черт, как ты у у не надо орать, пожалуйста ну В этой пещере ничего такого интересного вообще не было, кроме книжки Голод, Голод, Голод, Голод. Ну но... строители устали и хотели покушать. Черт, а... все это странно. Вот какой здравомыслящий человек будет писать Голод, Голод, Голод? А, э, ну, допустим, я. Ну, ты не здравомыслящий человек. Я говорю про здравомыслящий. Ой, очень смешно. Лезь, давай. Окей, тогда. Черт, что-то меня аж развернуло. Ну-ка. Бля, погоди. Сейчас, я, я вспомню, так. А вот так обхватываем и так. Во! Так, так ноги прижимаем. Так. Так, ща, погоди, надо развернуться. Во! Черт! черт что меня крутит вообще. Давай ты где-то! Давай, а, иди о, вонючие ноги! О, о, ух, черт. чёрт! Снег осыпается сверху. Чувак! Буря а, прошла! Ого! А, тихо. Наконец-то! А, черт, наконец-то можно выйти отсюда и нормально. А? Окей, пошли тогда дальше, кей. Ну, чуть-чуть согрелись, вроде теперь температура не <къех> такая уж и большая. Черт! Любишь кататься, умей саночки возить, как говорится. Любишь падать на фуникулере, люби и на гору подниматься. <къех> Ок, Кевин, смотри. Черт! Видишь, там этот такой, ну, ну, этот трос обрублен. Uh -huh. Ага. Чем кабинка от фуникулера ты сделала? Они чуть и трос обрубили. Uh -huh. О, чувак, мы пошли... Почти пришли, смотри. Uh -huh. Uh -huh. Смотри. Офигеть. Черт, чувак, и не смотри. Эти хрени, они... Блин, такое ощущение, что они... Просто как макаронину... Трос просто захавали. Uh -huh. Ну, куда uh -huh. он пропал? Я не знаю. Может он где-то... А, его, наверное, з -з -з -з занесло снег. Да, черт его знает, чувак, мы почти поднялись, смотри. Ура. Мне, Ой, вот... Почти. мне вот очень интересно, что это за деревянная конструкция на одной из держалок. Давай-ка <связь> <связь> поднимемся <связь> и узнаем. Там, чувак. Ты молясь устал, на самом деле. А сейчас бы вина выпить. Черт чувак. Я у меня альпинист по таким горам лазить. Нахрена мы полезем, а. О, вот и трост, смотри-ка. Черт. Я так понял, это.. Это я <свят> это, это, это вторая, где в уникуляху а я спать хочу. Ну, нет, чувак, ты симулянт херовый, едешь? Можно я вырублюсь. Давай поднимемся вот сюда, вот так, Кент? Давай, я сейчас спать лягу. Не, ты, ты... Ты меня подождать можешь, а, блядь? <свят> Черт, не чувак, я... Ебал, я в рот такой походнее. О, ну конечно, смотри Чё? Что же это такое? Это же Пункт управления фуникулёром Правильно? Угу. Бля, О, смотри-ка, записочка Ну и что же там написано? Быстрее идите в дом Быстрее идите в дом, а? Отлично Какой дом-то, а? а, бегите Понятно я бы хоть все понял, Кевин. Mm. Он ожидал, что мы сюда приедем, и оставил здесь записку. Мы не приехали. Вот и все. Ну да. Ну, быстрее идите в. Стоп! Черт! Чувак же здесь. Бля. Ой, я, я так и не посмотрел. Черт, мы должны подняться просто туда наверх. Я так и не посмотрел, что там наверху, что это такое за деревянная херня. Не, я здесь заебался, честно. Лазить по... Под... О, подобным. Чувак. Главное не смотреть вниз, и все. О, твою мать. Чувак, ты глянь, какая-то гора здоровая. Там даже низа не видно. Фух, блин, у меня голова болит. Как я бы сказал, кружится. Не, чувак, смотри какой телескоп, видимо, этот челик ожидал, что мы сюда по поедем. Ты куда встал, дебил? Залезь обратно! Нормально. Здесь нет, Кивен, ну, ты... да, Быстрее идите в дом, но дом тут только один, поэтому давай отправимся туда. Если я сейчас постучу и там никого не будет, то... Бля, это будет фиаско, братан. Ты где? Здесь кто-нибудь есть, эй? Я открываю дверь. Мне, мне, мне насрать уже. Ну, конечно. Давай, Кевин, проходи, располагайся. Сказал же идти. Смотри, тут тоже камин горит. Чувак, вот Чего скажи честно, этом? ты устал? Я спать, вс ⁇ Окей, я тогда дом пока осмотрю. Фух. Какие-то. Блять, опять ветер гуляет. Чем... О, ну конечно, по всем законам хорр фильмов жанра хоррор. Обязательно будет детская с какой-то херней, Е-мое. Твоя ж мать. Что тут может быть интересного? Ничего. Шкаф, в котором живет бабайка. Так, ну, нахрен. А телек зачетный, мне нравится. Кевин, а, а, ты спишь, окей. Бля... Ты всегда так руками машешь, дружище? Не буду тебе подходить туда, еще Так... Ты всегда руками машешь, когда спишь? Мажу и мажу, да. Ты просто мне чуть по морде не дал. Да ты спи, спи, братан. Зря что ты не дал. Ой, блять, ты можешь меня не сбивать? ты. Я здесь есть нормальная кровать? А, иди поспи. Так, еще один. Хрен пойми, что еще одно? Холодильник раз. О, хотя бы нормальные занавески, а не как там, блять. Ужас какой-то. Ладно, я пока не буду ничего трогать. Это не мой. Слышь, проведение, ты что тут ходишь, блядь? Я обосрался, нет, ничего. Короче, чувак, мы все устали, и, -мо. Так, тут ничего. Тут ни хрена себе. Это что такое? Фух. Блядь, какая-то бронированная комната. От кого? От этих тварей? с опа а, а, бля кевин твою мать! я, я посрался! Бля, за... бля, бля. кевин короче а? я Ш что это за комната у тебя есть предположение хоть малейший Нету. капец камера Черт. Блин, я не знаю, что это за Опа. Смотри-ка, еще одна книга. Да я видел я Глянь, что там в ней. знаешь Мне кажется, та фотография подошла бы сюда идеально.